Для всех выпускников страны завершилась горячая пара ЕГЭ, в том числе и для учащихся лицеев Казанского федерального университета. Наконец-то каждый получил заветное количество баллов и теперь готовится к поступлению именно в тот вуз, в котором давно мечтал учиться. Уже не секрет, как каждому выпускнику хочется стать лучшим. И, кстати, поздравлять в одном из красивейших залов университета, выдающихся выпускников IT-лицея и лицея имени Лобачевского давно стало доброй традицией. Это традиционное наше мероприятие, которое проходит каждый год. Это встреча с ректором лучших выпускников лицеев Казанского федерального университета. Здесь представлены победители и призеры олимпиад всевозможных конкурсов всероссийского уровня и международного уровня и высокобальники ОГЭ и ЕГЭ. Ректор Ильич Равкатович Гафуров очень внимательно относится к лицеистам и всегда по завершении... Учебного периода издачи государственной итоговой аттестации, принимает их в, своем, в одном из красивейших своих залов и рассказывает им о Казанском федеральном университете уже прицельно, потому что это ребята нацеленные на поступление в университет. Пополнить ряды лучших лицеистов далеко не просто. Все они победители республиканских, всероссийских и международных олимпиад и конкурсов. А некоторые из них не просто отличники, а стобальники ЕГЭ. Ректор Казанского университета отметил, что успехи лицеистов – это также большая заслуга учителей, в добросовестности которых можно не сомневаться. И я очень рад, что в этом году у нас войти лицеи первый выпуск. И не оказался полным. Да, пока, по крайней мере, те результаты... ЕГЭ, которые мы получаем, они нас радуют. это вообще хорошо, после первого вопроса, это, ну и русский язык очень неплохо сдали, и некоторые наши лицеисты сдавали обществоведение, тоже, ну, значит, показатели неплохие. ЕГЭ можно критиковать, за ЕГЭ можно радовать, но вот это оценка вашего... У каждого выпускника есть свой рецепт успеха. Несмотря на то, что они всем давно известны, тем не менее, по признанию лучших из лучших, эти рецепты неоспоримо работают. Ну, много старания, сил, и преподаватели свою лепту унесли в это дело. Также родители всегда поддерживали меня, и учителя, все, кто были рядом, когда мы шли к этому успеху. И нервы, и какие-то переживания личные, ответственность, которую ты чувствуешь перед родителями, перед учителями, которые тебя готовили. Стать гордостью своего лицея – это не только достижение, но и ответственность. Ведь большому кораблю положено большое плавание. И теперь каждый планирует поступать не только в Казанский федеральный, но и принести университету новые открытия и блестящие победы. Аделя Мухамедшна Руслан Урозаев, Универньюс.